Всем приветик, что происходит по человеку. Пытается магичить, наводит негатив, туман, дым. Пытается проявить свои способности, надеясь, что эти способности есть. И также проверяет, есть ли на самом деле какие-либо способности. Также проявляет, извините, чуть не заговорилась. Также проявляет свою энергетику, как он, если брать мужчину, человек -мужчину как он влияет на других людей своей энергетикой.